Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы разбираем ситуацию нашего подписчика. Наш подписчик участвовал в торгах по банкротству, произвел оплату задатка по тем реквизитам, которые были указаны в сообщении о проведении торгов в договоре о задатке. И, к сожалению, банк, который принимал задаток, обанкротился. В связи с этим конкурсный управляющий, ссылаясь на данную ситуацию с банком, Говорить нашему подписчику о том, что он не может вернуть задаток. Что же делать в данной ситуации? Первое, что необходимо сделать, действительно найти грамотных профессионалов, юристов, которые не впервые знакомы с темой торгов и с темой банкротства. Второе, это вам нужно тщательно изучить все документы. Начните с изучения договора о задатке, потому что как только вы производите оплату задатка, это является подтверждением того, что вы соглашаетесь со всеми условиями, которые в нем указаны тщательно сядьте и прочитайте все, что там написано, а также все сообщения, все другие документы, которые вы можете только найти, которые были запрошены и предоставлены вам конкурсным управляющим. И также не забудьте, что вы можете обратиться и в СРО, в суд, в ФАС, да, то есть учитесь во все двери, объясняйте вашу ситуацию и отстаивайте вашу позицию как участника торгов, потому что по закону, по правилам вы как участник, должны получить обратно ваш задаток в случае, если вы не выиграли в торгах, в случае, если торги приостановлены. Здесь, конечно, нужно еще разбираться более конкретно в вашей ситуации. Я желаю вам, чтобы ваша ситуация благополучно разрешилась. Успехов вам! Если вам было полезно это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть еще вопросы, вы можете задать их прямо под этим видео, мы с радостью вам поможем. Всем отличного настроения и всем пока!